Всем привет, ребят! Сегодня мы вкратце разберем рынок криптовалют, биткоин, куда он дальше пойдет и будет ли коррекция. Сейчас стерзает всех фом от тех, кто не покупал и рынок криптовалют дает хороший рост и будет ли коррекция, чтобы закупиться. Также вкратце обсудим вчерашний день, да, было заседание ФРС, что там обсудили какие дальнейшие перспективы. Кому данное видео интересно, присаживаемся, поехали! Да, и, ребят, перед тем, как начать, я напоминаю, что, к сожалению, я лишился телеграм-канала своего информационного, да, где там у нас было много подписчиков, и если вы там сидите, то, к сожалению, вам там уже никто ничего не напишет. У меня нет к нему доступа, поэтому с самого нуля я начал новый телеграм-канал. Ссылка под видео в описании, обязательно туда переходите, особенно если вы были там с нашего сообщества. Переходите уже в новый канал, ну и кто там первый раз там смотрит, обязательно тоже подписывайтесь, потому что информации я даю там намного больше. Ну а если вы подписаны на мой канал, то как минимум вы рост этот не должны пропустить, потому что ровно два месяца назад я снимал видео, торгую теперь только в лонг, да, и кто смотрел видео, если вы прислушались, как раз два месяца назад мы находились в цене 15 15800 в районе 16 тысяч, да. Там я сказал, что у меня портфель забит до 80% весь в криптовалюте. И единственное, что я хотел докупить на последние 20% это эфириум и биткоин, если они сходят в район 12-14 тысяч. Этого не произошло. Но и те 80%, которые были в крипте, что-то было в минусе, что-то было под тем ценным значением, которые были при цене биткоина по 16 тысяч. Естественно, оно... Отросло и сейчас мой портфель наконец-то уже не в минусе, а дает даже легкий плюс. Также в конце поговорим, что я с этим буду делать. Смотрите, если мы перейдем на месячный таймфрейм, да, мы знаем, чем старший таймфрейм, тем более он надежный. Здесь, как вы видите... У нас образовался такой разворотный паттерн, который называется там «Утренняя звезда». Но самое главное тут, неважно, как вы назовете паттерн, да, невооружённым глазом видно, что месяц вчера закрылся огромной бычьей свечой. Здесь, видите, уже был, была маленькая свеча продавцов всякла силы продавать ниже а быки просто вот это все выкупили и закрыли поглотили мало что мы поглотили полностью падение ftx вот этот видите красный бар был то мы практически полностью поглотили все падение за полгода а напомню мы падаем уже если брать самой верхушки это сколько показывает 426 дней Поэтому, я думаю, более достаточно этого времени, чтобы показать как минимум, если не разворот рынка, если вы в это не верите, то уже должны были понять и осознать, что у нас будет хороший отскок. И как раз в том видео и предыдущих я говорил, что жду в район там 28-33, а может и больше. И всю эту идею и реализацию я выкидывал вот... Копированием вот такого графика. Единственное, что я говорил, что я этого ожидаю под конец зимы и середина где-то весны на реализации. Но мы это все сделали очень-очень быстро. Практически уже пришли к этим первым целям 25-27 тысяч. Давайте перейдем на 4 часа. Смотрите, вчера было заседание ФРС. Вчера подняли ставку на 0,25 пунктов базисных. И теперь инфляция составляет 4,75. То есть это то, что рынки ожидали. Собственно, вот этом всем мы могли и расти, да? Поэтому после заседания рынок свой рост и продолжил. Также выступал Павел и он не сказал ничего, как всегда. Он говорил плохое, да, что рынки потом сыпались после его слов. Но не сказал ничего такого там и хорошего. В принципе, его риторика была такая на уровне среднего, да, то есть заключалась она в том, что процент повышения ставки они, в принципе, еще планируют сделать. Как минимум он намекал там, на два повышения ставки, но они не будут такими большими. да. Но это не означает, что они действительно ее будут повышать. Они могут ее не повысить. Тогда рынки еще больше и сильнее вырастут. Но даже если и повысят, в любом случае это все дело э, переносится аж до марта. Там до начала марта они сказали... Естественно, держат они интригу, что там уже будет решать, насколько, когда еще поднимут вот эту процентную ставку для борьбы с инфляцией. Но они хотят прийти к инфляции к 2%. И по его словам, они видят, что успехи к этому уже более-менее намечаются. Поэтому индекс доллара, смотрите, он начал свое падение. Вчера он рухнул и, соответственно, рынки, также S&P 500 пошли вверх. S&P 500 тоже... Пробил вот эту трендовую первый раз, откорректировался и проходит второй раз и вот сейчас если он закрепляется, то в принципе на фондовом рынке вообще это уже может быть даже бычий рынок начаться. По биткоину об этом можно начать говорить только когда мы пройдем 25, закрепимся там и пойдем выше. И тогда уже можно там рассуждать о развороте вообще тренда. И теперь самый главный момент по поводу коррекции. Ждать ее нам или не ждать. Вчера я в принципе... Меня вот это очень сильно смутило. Хотелось, чтобы забрали ликвидность после заседания ФРС. Я думал, очень резко вынесут вот здесь стопы, потому что здесь явно их много. И это очевидно в районе 22 200, да. Но мы сразу пошли наверх. То есть коррекцию закупиться, возможность вообще не дают тем людям, которые не зашли там по 16, 17, 18, даже 20 тысяч. И меня это, конечно же, очень сильно смущает. И говорит об одном, что, скорее всего, биткоин стремится без коррекции все-таки выбить вот этот лой на 25 тысяч и на 25-26 тысяч. Там уже будет, может, какая-то установка. И, может, оттуда уже пойдем в коррекцию. Но как бы там ни было, с текущих или после 25 тысяч, в любом случае коррекция, она на рынке будет. Рынок криптовалют любит удивлять, и, скорее всего, цели маркетмейкера, он здесь очень хорошо все делает. Это, скорее всего, чтобы здесь уже, когда остаточно все по, ну, там, почувствуют разворот, все очень хорошо вырастет, бычий рынок на каждом углу будет кричать. И тогда он уже резко, скорее всего, опустит цену, либо пойдем на коррекцию. Ну, коррекция уже может быть не плавная, а какими-то резкими такими падениями, да, как это бывает там на растущем рынке. Но как минимум в район 22.200, а еще лучше, конечно же, вот 20-2500, вот сюда коррекцию я жду. А вообще вот эта зона, где я говорил, что вот это и есть зона накопления. И вот это, что мы упали после FTX, это можно обозначить сейчас как не то что ложное падение, но оно в принципе таким ложным и является. И здесь видно даже отрисованное двойное дно, я не исключаю, что биткоин может прийти даже в район там, 18, да, протестировать вот эту всю поддержку. Что же касается падения биткоина ниже вот этого лоя, а он там 15700, 15600 был, то это, ребят, чтобы такое перекрыть, такой месячный разворотный бар, я не знаю, что должно произойти. По поводу ФРС пока, ну, в принципе, можно сказать, даже позитива больше, чем негатива. Быки полностью выкупили все падение. Ну, чтобы упасть, это нужен какой-то коллапс, типа как на коронавирусе произошел очень резкая там падение Не дай бог ухудшение какое-то или эскалация или участие других стран да, в войне, которая сейчас происходит. Не дай бог такое случится. Но ну, в общем, понимаете, да, это очень серьезное, должны быть события, коллапс какой-то. И я не знаю. Даже крах какой-то биржи ничего уже не сделает с вот этим ростом. Это единственное крах бинанса, да? Но сейчас в это мало верится. Поэтому я не знаю и не вижу каких причин, чтобы биткоин шел обновлять и падать ниже 15 тысяч. Коррекция 22.200, да, 2500 да, может даже 18 и это будет даже может лучше скинуть все налипшие ланги. И те, кто залетал по 25, они опять выйдут. Это будет полное разочарование. И самое главное, что сейчас на рынке самый трудный момент. Даже вот здесь, когда 15-16 тысяч, здесь было в принципе проще. Берешь, покупаешь, тут стоп за лой ставишь 15-500, берешь по 16, все. Да, То, что я говорил в видео, торгует только в лонг. А вот здесь уже тяжело принять решение, потому что мы не знаем. Мы идем на 25-27 или идем сразу на 333 или будем мы давать коррекцию. В любом случае, по текущим значениям, если вы не рынка, я не могу рекомендовать покупать отсюда. Но набирать портфель долгосрок, если вы верите, что будет там еще один бычий рынок, то хотя бы на 20-30% конечно вы на этой стадии по альткоинам должны быть загружены. Потому что по доминации биткоина вы видите, что в канале мы пришли к середину. И в принципе, если мы сейчас развернемся и пойдем опять вниз, то альткоины еще должны хорошо пострелять. Если же мы идем вверх, 49 до 50, где у меня стоит набор альтов, это в том случае, если у вас был биткоин, на биткоине вы хорошо заработали, то если доминация придет в зону 48.50, в чем я, конечно, немного сомневаюсь, скорее всего, она отсюда уже может пойти вниз то, конечно же, я на вашем месте бы биткоин разгрузил, э, зафиксировал бы прибыль и перелил бы в альты. Потому что отсюда в любом случае доминация будет стекать вниз, и альткоины там могут очень сильно пострелять. Либо уже с текущих значений могут пострелять, если биток все-таки сейчас на 25 сходит, и там постоит хотя бы недельку, 3-4 дня, то альткоины ой -ой -ой, могут, конечно, очень хорошо пострелять. Но, опять же таки, это очень опасно, если вы не рынка. Мы в рынке, поэтому для нас самое главное сейчас понимать, где и сколько зафиксировать прибыль. И своим портфелем, как я делаю. Те позиции, которые умножились в два раза, такие как Аптос, 3Х -а там дал. Я, конечно же, забираю тело вложенное, оставляю бесплатные монеты. и С ними уже сижу там до конца, жду бечей рынок, посмотрим, куда там придет тот Аптос. По другим монетам, где я усреднял и усреднил больше, чем мог себе позволить, я по тем монетам, которые вышли в ноль, либо в небольшой плюс, я закрываю около, там не половины позиции, а те, сколько я хотел там держать процентов. Если я хотел 5% держать дот, например, от своего портфеля, то когда я усреднял, у меня... У меня этот процент вырос, вырос по доту до 8%. Вот 3% я там продаю 0 и оставляю 5 5%. Но цена уже средняя у меня. Например, рыночная по доту хорошая. Я считаю, например, сейчас по 6.30 у меня средняя цена входа. Я таким образом высвободил USDT. И сейчас у меня процентов 40 уже находится в USDT. И как раз вот эти коррекции, если мы пойдем на 20.500, на 18.500... Там я уже буду придумывать, что с этими USDT делать, что прикупить, что добавить в портфель. Там, может, какие-то новые проекты появятся. Буду их задействовать. Поэтому коррекция в любом случае будет, какая и когда. Вопрос времени, естественно. Но раз мы уже пошли, даже не забрали вот эту ликвидность 22.200, то тут осталось до 25, но ну, я не знаю. Ну, скорее всего, легче уже забрать на 25, да? В любом случае, пока позитив... На февраль тоже вижу позитив, но коррекция напрашивается. Она напрашивается, тем более, если брать всю эту историю, рост 16 тысяч долларов, то ну, тут просто даже новичку видно, что коррекция напрашивается. Ну и жду от вас, конечно же, комментарии, что вы думаете по поводу биткоина, разворот этого рынка.